Эй, друзья, всем привет! Спасибо, что щелкнули по этому видео. Меня зовут Михаил, это видео первое на моем YouTube-канале. Весьма вероятно, что оно и последнее. Не знаю, не очень комфортно я себя чувствую в процессе, но, тем не менее, это видео я точно досниму до конца. Как вы видите, у меня есть гараж. В гараже я делаю всякие разные проекты. И в последнее время меня интересует 3D-печать и переработка пластика для использования в 3D-печати. И в этом видео мы начнем делать экструдер для перегонки дробленого пластика в филамент для 3D принтера. Это будет полноценная система с механизмом намотки, с контролем диаметра прутка, но сегодня мы сделаем непосредственный экструдер, то есть ту часть, которая нагревает пластик и пропускает его через сопло с определенным диаметром под определенным давлением. Таких проектов довольно много вы можете найти на ютубе, но у меня будут определенные особенности, которые вы в этом видео обязательно увидите. Итак, друзья, вкратце расскажу, из чего будет сделан экструдер. В первую очередь, это, конечно, шнек. Как и обычно в подобных проектах, у меня будет использоваться сверло по брусу. Только диаметр у него 36 миллиметров. Я все, что на YouTube видел, там обычно используется 20-25, то есть значительно тоньше сверла. Но так как мне интересно добиться высокой производительности и большого диаметра прутка, то есть там 3-4-5 миллиметров, я решил взять сверло побольше. И вот к нему водопроводная труба э, ДУ-32, а по факту у нее внутренний диаметр 37 миллиметров. Ну и так как э, э, используется труба от предыдущей версии экструдера, здесь уже у нее изготовлено место под бункер, а бункер вот такой вот пластиковый на 3D принтере, напечатанный из АБС. Длина прореза 80 миллиметров. Можно, наверное, сделать было чуть поменьше. Не знаю, но попробуем на 80 Тоже должно работать. Что хочется сказать про трубу. Внутренний шов, который в этой трубе есть, нужно убирать, чтобы сверло свободно вращалось. И зазор тогда между сверлом и трубой, если внутренний шов убрать, будет очень хороший, минимальный. Шов убирается напильником, вот так вот. Напильник нужно купить подлиннее, так, чтобы можно было достать с одной стороны до середины и с другой стороны тоже до середины. И вот так вот в течение длительного времени он шлифуется. Также потребуется головка, ну, в зависимости от хвостовика, какой сверла. Может быть, у вас сверло будет с каким-то другим хвостовиком, но у меня вот на 13 головка. И она еще очень хорошо люфтит, что позволяет, соответственно, валы чуть-чуть не соосно соединять, и эта погрешность будет нам прощена. Для того, чтобы вращать э, такое сверло вместе с пластиком необходим большой крутящий момент. Для того, чтобы его получить, нужен редуктор с большим передаточным числом. Можно, конечно, использовать промышленный редуктор, там даже в совокупности с уже с промышленным мотором можно его купить недорого, но это не очень интересно. А интересно изготовить редуктор из подручных средств, которые легко можно раздобыть, не знаю, в любой деревне. Вот велокомпоненты, например. Это педальный узел, то есть каретка и подседельная труба, от какого-то советского велосипеда после реставрации, то есть я его нашел на помойке, он довольно хорошо вращается, и подшипники, я уверен, еще очень-очень долго будут служить. Также к нему вот эта вот большая а, ведущая звезда. И так как редуктор у нас будет двуступенчатый, нам потребуется задняя втулка с установленной кассетой, которая у нас будет вращать вот эту вот самую большую звезду на кассете. А маленькая звезда будет вращать вот эту вот большую звезду и, соответственно, момент будет передаваться уже на сверло. А вот этот вот шатун мы отпилим. Таким образом, я вот здесь количество звезд подсчитал. Здесь у меня 46 звезд, здесь 30, здесь 11 и на моторе 9. Все перемножаем. Получается передаточное число 1 к 140, если учитывать редуктор мотора, потому что мотор у меня тоже со встроенным редуктором. Вот его э, табличка. Он рассчитан на 250 Вт, 3000 оборотов в минуту и редуктор 1 к 10, то есть он выдает 300 оборотов в минуту. 9 зубьев на звездочке. В общем, с этого вала до этого вала у меня получается передаточное число 1 к 140. Алексей любезно подготовил вот здесь вот мосфет с обвязкой, привез генератор, блок питания, вот так вот отлично вращается мотор. Расскажу еще про нозл. Вот здесь будет переход на 15, на ДУ-15, и здесь небольшой отрезок трубы ДУ-15. Хорошо это тем, что пластик будет здесь сжиматься, из него будет, я надеюсь, по крайней мере, что будет выходить лишний воздух. Друзья, вроде все рассказал про исходник. если честно, очень хочется собрать все, посмотреть, как оно будет вертеться и работать, поэтому давайте приступим к изготовлению. Вот эту трубу я буду использовать как основание рамы. Дальше мне нужно на определенной высоте установить кареточный узел и экструдер, максимально соосно. Высота эта определяется диаметром вот этой вот звездочки, которая здесь должна свободно вращаться. И под экструдер я изготовлю вот из этого обрезка трубы подставку. Ну, то есть вот так-то вот так вот он будет стоять. При этом подставка должна быть съемная, чтобы я мог ее, а, болты здесь открутить и снять отдельно ствол и сверло. Погнали! Ну как впечатляет. Ну, вот здесь вот тоже можно объебаться, причем очень хорошо. Типа 11. Меня так просто не наебешь, поэтому я отмерю больше, чтобы можно было подрезать, если что. Не знаю, я как это все бывает. Сейчас мне необходимо расположить кареточный узел таким образом, чтобы он был соосен с сверлом. И чтобы это сделать более точно, я сперва наварю головку на 14 мм. Я ранее говорил, что на 13 это была ошибка, на 14 мм к вот этому валу. А нету хорошего способа это сделать, если у тебя нет тогарного станка, поэтому я буду просто стараться максимально по центру ее располагать и, держа руками, ставить точку. Посмотрим, что выйдет. Смотрим, что выйдет. Так. Это, блядь, смешно. с первого раза буквально О, вот сейчас по-моему хорошо может быть единственное что я только всю смазку выжиг с этой стороны а конечно все равно немножечко бьется но не сильно с четвертой попытки удалось приварить более или менее соосную головку сейчас обвариваю ее уже намертво и по высоте вот здесь вот подрезаю Подрезал подседельный штырь на нужную высоту. Теперь ось у меня расположена хорошо. Все крутится без закусываний, без каких-либо заеданий. Но приваривать здесь я ее не спешу, потому что хочу сперва поставить звезду заднюю. На задней звезде нужно отпилить шатун и, соответственно, проварить тоже вал, потому что по-другому здесь не закрепить, так как звезда это от другого велосипеда. Вот здесь вот у меня не хватает длины, чтобы поставить вот этот клин. Вот, поэтому сейчас буду здесь вандалить этот узел и заваривать все. В общем, друзья, внезапно выяснилось, что зубья на самой маленькой звездочке имеют необычную форму. Видите, они рассчитаны на вращение только в одну сторону. Поэтому сейчас вся моя конструкция меняется, и мотор я ставлю теперь на то место, на которое планировал изначально. То есть вот сюда. А все это для того, чтобы, когда вот эта каретка будет вращаться, а зубья на, на маленькой звезде... Работали так, как они должны работать. Вот на таком варианте в итоге остановился. Стойки такие у меня остались с предыдущего проекта. Ну и здесь у меня еще будет, естественно, уголок приварен для жесткости. Также хочу вот здесь вот вокруг трубы сделать усиление, то есть поставить косынки вот так вот, вот так. И с этой стороны еще одно. Причем, друзья, получилось столь отвратно, что я даже не ожидал, что оно так получится. Да ладно, здесь диаметр другой, ну ё мое. В общем, лоханулся я с гайками, думал, они у меня на десятую ось, они оказались на восьмую, поэтому только завтра их смогу купить. Но я погоревал, а потом подумал, для тестового запуска вот так вот проволокой приватать вполне нормально будет. Вот у меня здесь клещи стоят, ток сейчас посмотрим. Включаю автомат и начинаю набалтывать потихонечку. Так, ток у меня не растет почти. Противный скрип появился, но я его потом исправлю. Здесь, видимо, трубу повело, когда я варил снизу к стойке ее. Обороты совсем небольшие, сейчас 20% стоит. Давайте поставим на полную. Это максимальные обороты. Ток показывает 2 ампера. Ну, один... Полтора, короче, примерно, потому что клещи врут немного. В общем, я доволен. Теперь варю сопла. Наконец-то пришло время ставить электронику, друзья. Три ПИД-регулятора, каждый на свой нагреватель. А нагреватели. Вот эти вот два у меня на 320 Вт. А вот этот маленький здесь не написано на сколько. По-моему, Вт на 70. И твердотельные реле, которые выполняют роль ключа. Вот, все это покупалось на Алиэкспрессе, я не помню, сколько обошлось, но значительно дешевле, понятное дело, чем в локальных магазинах. А, да, и вот такие вот здесь еще термодатчики. А, здесь резьба М6, и чтобы их установить на ствол, я приварю просто гаечки, в которые мы их вот так вот вкрутим. А, да, и еще такой момент, что вот эта вот трубка, она меньшего диаметра, чем вот этот вот нагреватель. И поэтому мне здесь надо как-то его нарастить. Я, скорее всего, оберну просто стальной э, полоской. Погнали! Ну что, друзья, все готово к запуску. Я поставлю, наверное, на первом 120. На втором я поставлю 200. А на третьем я поставлю 180. Генератор для мотора. Мотор вращается. Все работает очень гладко, хорошо. Наконец-то завершился нагрев. Я все уже подготовил, включил мотор. Вытяжку включил. Обязательно делайте такие вещи с вытяжкой. Не надо дышать пластиком плавленым. Все здесь хорошо. Включу клещи. А мотор у меня стоит на 10%. Давайте насыпем чуть-чуть пластика. Сразу же резко упали обороты. То, что падают так обороты, это, конечно, плохо. Ток, кстати, всего лишь полтора ампера. Я еще тогда поднавалю, пожалуй. Пластик уже где-то близко к концу. Но пока еще его не видно здесь. Наверное, надо еще докинуть. Волнуюсь, если честно, страшно вообще. Слышно, как хрустит пластик вот прямо в трубе. О, запах пошел, чувствую запах АБС. -а. Да еще под на Мотор почти что остановился сейчас. Тох 3 ампера. где же, где же. Пока что ничего не видно. Еще что ли добавить? О, пошел. Пошел пруток. Да, БС сыроватый, видно, как пузырьки на нем сдуваются. Ползет. Давай, дружище. Видимо, можно температурку приподнять. Сгорел, друзья. Сгорел транзистор. Вот так вот быстро закончилась вся радость. сгорел транзистор черт побери вот купил на замену сгоревшему ключу шим-регулятор на 60 ампер хитры у меня уже разогрелись дадим пока треть мощности потребляет он ну 2 ампера будем считать Пластик засыплен. Ну и вот, друзья, пошел пруток. Пруток сырой, поэтому выходит влага в виде пара. Вот, Но напомню, это не полная мощность, далеко не финальная. Я на максимум не включаю, потому что очень быстро засоряется сопла, Там в пластике куски алюминиевых банок. Но давайте все-таки попробуем. Вот пошел пруток. Почему-то увеличивается диаметр, видимо, не успевает прогреваться весь. Пластик с космической скоростью уходит просто. Очень быстро. Какой-то нехороший был звук, только что, хлопок, но ну, вроде все цело. <свят> <свят> вот такой вот толстый пруток выходит, сантиметр где-то диаметра, вот. Видимо, сейчас пластик прогреется, и он пойдет опять нормального диаметра. Очень горячий. Либо там где-то внутри засор. В общем, это мне еще предстоит выяснить, почему такой эффект. Друзья, к сожалению, уже не укладываюсь по времени, поэтому буду закругляться и подводить итоги. Конструкция экструдера я, безусловно, доволен. Мне очень нравится. Редуктор как получился, он работает вообще без каких-либо нареканий. У мотора большой запас по мощности, он не греется, так что, я думаю, с производительностью все будет хорошо. В целом, очень много планов. Здесь я хочу поставить энкодер, чтобы обороты контролировать. Будет контроллер на Arduino. Ну, корпуса, понятное дело, сделаю под электронику и электрику. Про это, про все буду снимать видео, так что если вам эта тема интересна, обязательно заходите на мой канал и смотрите их. Ну а на сегодня я с вами прощаюсь, увидимся!